Сегодня мы разберем песню «Lover» от Taylor Swift. Вышедший в августе этого года клип уже набрал на YouTube более 66,5 миллионов просмотров и полтора миллиона лайков. Ставь лайк, если знаешь эту песню. Присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. We could leave the Christmas lights up till, January. Lights up till January. Дословно. Мы можем оставить гирлянды до января. Leave – оставлять, покидать. Например, please leave, me be. X, please, leave me be. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Up till означает до, как в этой строчке. Up till January – до января. Up till the end – до конца. Up till now – до сих пор. This is our place. We make the rules. Дословно. Это наше место. Мы создаем правила. Или. Это наш дом и наши правила. Глагол make означает делать. В отличие от глагола do с тем же значением, глагол make используется, когда мы что-то создаем. Например. Создаем правила дома, как в этом предложении. Make the rules. Или. Make the call. Позвони. Полезное видео о разнице между do и make вы найдете, нажав на ссылку в верхнем углу. Не забывайте, что предложение, начинающееся с конструкции there is, there are, как это, переводится с конца. И тогда дословный перевод будет таким. Вокруг тебя чарующая дымка. Нечто загадочное. Тейлор использует тут слова, которые чаще можно прочитать в книгах, нежели услышать в разговорной речи, тем самым как бы намекая, что ее нынешние отношения похожи на сон или сказку. Ну а если вдруг вам захочется сделать кому-то комплимент, смело используйте фразу You're dazzling. You're dazzling. You're dazzling. «Ты ослепительно. Главное, чтобы тот, кому вы это говорили, знал это слово. Я знаю тебя 20 секунд или 20 лет. Глагол known третья форма от глагола know. А все потому, что здесь используется время present perfect. Мы познакомились когда-то в прошлом и к настоящему моменту знакомы уже 20 секунд. Ну или лет? Как давно ты знаешь? Как давно я знаю? Can I go where you go? Дословно. Могу я пойти туда? Куда идешь ты? То есть, могу я всюду следовать за тобой? Можем ли мы всегда быть так близки навсегда? Фразу forever and ever можно так перевести: как на веки вечные. Или во веки. Хотя. Так вообще, еще говорят? Forever and ever? Forever and ever. Take me out and take me home. Эту фразу можно перевести как «Пригласи меня куда-нибудь и отведи домой». Фразовый глагол «Take somebody out» означает «Пригласить кого-то куда-то», «Вывести в свет», так сказать. Например, Take her out to dinner or the theater. Take her out to dinner, or the theater. Пригласи ее на ужин или в театр. My, my, my, my, my you are my, my, my, my, lover. Ты мой, мой, мой, мой, возлюбленный. Окончание er в слове lover обычно добавляется к глаголу для образования существительного со значением человека, который совершает действие. Например, build – строить, builder – строитель, sprinkle – брызгать, sprinkler – разбрызгиватель, farm – возделывать землю, farmer – фермер. Verse second, куплет второй. We could let our friends crash in the living room. Мы можем позволить друзьям переночевать в гостиной. Глагол let используется здесь в значении позволять, разрешать, как, например, в вежливой просьбе. Let me. Let me. Позвольте мне. Слово crash обычно означает аварию или крушение. Но в разговорной речи глагол crash может употребляться в других значениях, например, как и тут, в значении переночевать. I'll need a place to crash. Place to crash. Мне нужно будет где-то переночевать. А еще глагол crash с предлогом in может означать являться без приглашения. This is our place. We make the call. This is our place. We make the call. Это наш дом, дословно место. Мы совершаем звонок. Как мы уже говорили, make the call можно перевести как позвонить, но в этом контексте эта фраза означает принимать решение. Flat or rigid, you make the call. Make the call. Плоский или заостренный, ты реши. Highly suspicious that everyone who sees you, wants you. Я сильно подозреваю, что ты нужен всем, кто видит тебя. Красивое слово suspicious можно перевести как подозрительный, недоверчивый. А вот стоящее перед ним слово highly означает весьма, крайне, очень, сильно, слишком, чрезвычайно. Do I look Do I look suspicious? «Я выгляжу подозрительно?» I've loved you three summers now, honey, but «Я люблю тебя уже три лета, дорогой, но я хочу их все» Глагол love – «любить» стоит во времени present perfect и принимает форму have loved Ladies and gentlemen, will you please stand? Ladies and gentlemen, прошу вас встать. Модальный глагол will используется в вопросительном предложении для выражения вежливой просьбы. Прошу вас встать. Или не могли бы вы встать, пожалуйста? Вы нас тоже, пожалуйста, поддержите. Поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Пишите в комментариях, какую песню еще разобрать. А еще... С нами учить английский интересно. Просто знайте это и просто переходите по ссылкам в описании. With every guitar string scar on my hand, с каждым шрамом от гитарных струн на моих руках. I take this magnetic force of a man. To be my lover, Я беру эту магнитную силу человека, чтобы он был моим избранником. Эм, тут даже нечего сказать. Может, мы не такие ценители музыки Тейлор Свифт, но, видимо, это что-то, ну, очень романтичное. Мое сердце было взято взаймы, твое загрустило has been borrowed было взято взаймы. Это страдательный залог времени present perfect. Мы употребляем его, когда нам неважно или неизвестно, кто выполнил действие. А present perfect выбран, потому что нам неважно, когда именно ее сердце одолжили. Важен результат. Это было в прошлом. А blue? Это не только голубой цвет, но и прилагательное со значением печальный, грустный. Да и вообще вся эта фраза отсылка к свадебной традиции, согласно которой на каждой церемонии должно быть something old, something new, something borrowed, and something blue. Что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое. I can't get married till I get something old, something new, something borrowed. And something blue. Okay, Я не могу выйти замуж, пока не получу что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаимы и что-то голубое Все хорошо, что хорошо кончается вместе с тобой Слово end это не только существительное конец, но и глагол со значением заканчивать прекращать. Это адаптация поговорки «All is well, that ends well». По сути, аналог российской поговорки «Все, что не делается, делается к лучшему». Только такой более романтичный вариант «Все, что не делается с тобой, делается к лучшему». Swear to be overdramatic and true to my lover. Я клянусь быть слишком драматичной и верной своему возлюбленному. Swear означает клясться, присягать. Overdramatic прилагательное dramatic драматичный с приставкой over, которая имеет значение вдобавок, добавок сверхслишком через чур. Например, act играть, overact переигрывать. Full полный, overfull переполненный. True. Это не только истинный, но и верный, преданный. А ты оставишь для меня свои самые неприличные шутки. Dirtiest превосходная степень сравнения от прилагательного dirty со значением неприличный. At every table. I'll save you a seat, lover. Я буду занимать для тебя место за каждым столом, дорогой. Глагол save – это не только спасать, но и приберегать, оставлять. Как тут. I'll save you a seat. Занять или оставить место для кого-то. Мы тоже для вас кое-что прибережем. Слова и выражения из сегодняшнего видео со всеми примерами вы найдете в статье на нашем сайте. Все ссылки в описании. С вами были ребята из English Show. Пока!